Всем привет дорогие друзья, с вами снова я мистер Гудман И сегодня мы будем играть в CSGO в обычном режиме Но перед началом данного видеоролика прошу вас подписаться на мой канал Поставить лайк и поставить колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видеоролики Ну а мы начинаем Ну что же, всем спасибо за просмотр данного видеоролика, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, с вами был я, мистер Гудман, всем удачи, всем пока!